запустить. Кто вам, ребят, на его виде, в Вы на канале, кто-то построит, не надо запустить. Не надо запустить. Не тут, не тут, не тут. Не тут, не не там, Супер бен И сегодня мы покажем вам, как дриптип как дриптип, в ГТА, сам Андреас, мультик леер это мультиплеер San Andreas, Андреас, он кай, сервер до сам 15 клип и нас... вы же пирс, вы же ты говоришь А, сегодня мы расскажем вам, как основы дрипта как пирс, кайос, не перебивай а ну, хух! вот у нас Вот смысл, Вот, Сейчас мы сделаем за вас Тот, кого, поехали поехали, жители Поехали! это это, это первое здесь, И ты вот и поехали, джебил, полетел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 я не, я не могу я не могу, ты, ты. алло алло алло выключи я да, сейчас я слышу я, я телепортирую я еду да дебил, ты, у меня тут машина поехали быстро быстро поехали езжем ебель пусть ты дурак, блять ты дурак и что ты делаешь? Дрестуй, дрестуй, дрестуй, дрестуй не, не убил у нас нормально то же получилось ты что сделал? вот эти, вебил ты дебил, у меня машины загорелись ты дебил ты дебил вебил ну зачем ты это сделал? ну зачем ты это сделал? мне нормально все было Давай заново. Беги. Беги. Да. Да, сейчас, да, сейчас в окно. Так, на днях много извините, тут ты неправильно, мне не все сейчас, берем ДНВ, О, в берем, это в днях много острова, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, а поехали! А поехали! кто такое? кто такой-то! а? кто такой-то! Вот Что, а? что, что, что не ты сделал? Что ты сделал? Ну, тут и Я Залетал-то! Залетал-то! залетал Ты Залетал-то! Объясни, пожалуйста, спасибо. Я тут... А кто такой это делаешь? это А ты это А ты это делаешь? А ты ты ты кажу ты кажу это ты ты приборок, приборок, приборок, приборок приборок. А это ты? приборок ладно, пойдем нормально за птицу и пойдем и врус нормально за птицу и вот давай вот так моя машина будет вот так моя машина, ты что сам говорит без нее я все это делаю обе Ладно, мы уберем машину, сейчас покажу вам, двигатель, ногой в Поехали, все Поехали! Как ты твою, Какой же ты придурок? Вот, видишь, нормально все Вот так, ребята, Главное, темпом, ты беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, это не я Я Ну ладно меня мне показали как грифить И вам спасибо за просмотр Ставьте лайки Воклис, воклис, воклис, воклис, воклис, воклис Подписывайтесь на мой канал на это Запись, запись, воклис, воклис Я супер дома. Ставьте лайки Всем пока, да и